Расскажу, что почем, какие цены, какие рассрочки и вообще короче плюшки и даже шурумчика покажу. Там горы, тут горы, горы везде, горами горы горами погоняют. О, уходить нафиг, тут лучше не лазить. Это я пошел, а мне там сказали кирпич башка попадет. В общем, все как обычно. Вот, представьте, что это вот у нас у вас справа кухня, Здесь у вас комната, может это просто кухня гостиная и тихая прекрасная приятная атмосфера загородного Сочинского. Э Дома. Привет, привет, уважаемые друзья. Я сегодня в Сочи. Впрочем, как обычно. Дорогие мои, смотрите, какие у нас сегодня классные виды с этого коттеджного поселка, где я нахожусь в данный момент. Я нахожусь на коттеджном поселке под названием Монтевиль Виллаж. И я нахожусь на самом верху. Вот здесь именно, вот где я нахожусь, я давайте-ка покажу вот на плане. Я нахожусь, грубо говоря, вот здесь, а вот пока не упал этот стенд. Здесь вот он. Я нахожусь и далее у нас, видите, грядует Дердюр. Дырь, туда в сторону дыр дыр дыр пошли наши дома. Вон они внизу, как раз таки там и там они и находятся. В общем, эти нижние домики уже вот, грубо говоря, вот они, да, вот. Вот эти вот-вот-вот сейчас построены, осталось еще вот так-вот так, и эти домики будут прямо вот здесь, где я стою. Дальше вот эти построены, вот эти сейчас строят. Вон там, видите, кран как раз таки непосредственно его и возводит. именно вот, какой именно домик? Вот этот домик, да. Короче, а что я сейчас сделаю? Нет, не вот этот, а вот этот. Сейчас я что сделаю? Я сейчас Возьмусь, покажу вам эти виды да, на коттеджном поселке Монтевиль-Вилледж И расскажу, что почем, какие цены, какие рассрочки и вообще, короче, плюшки И даже шоурумчик покажу Микро Микрошоурумчик у них там образовался Смотрите, дорогие как оно вам смотрится. Домики просто, вот они в ряд, как я и показывал на макете, строятся. Мы на самом верху. Если мы развернемся в обратную сторону, то мы видим Кавказский хребет, смотрите, заволоченный э, таким вот дымкой, туманкой. Возможно, там даже идет дождь. А если мы поворачиваемся в сторону нашего прекрасного Черного моря, там у нас солнце, красота. Смотрите, море у нас видно. Синее, Черное море. Вот как это аллегория, да? И вот у нас, смотрите, там горы, тут горы, горы, Горы везде, горами, горы горами погоняют. И пойдемте вниз смотреть уже наш коттеджный поселок. Сразу же хочется сказать... Цены у нас здесь от 14 миллионов рублей. Реально, на самом деле, от 14 миллионов рублей можно купить целый, практически целый дом. И здесь у нас домики имеют этажность 2 этажа. Действительно, очень интересные домики. Вот так вот они еще раз напоминают. Так, так, они вниз располагаются. Контеджный поселок Вантовильвилотш у нас есть здесь беспроцентная рассрочка до года. Минимальный взнос якобы 50%, дорогие друзья. Но у застройщиков, как обычно, все серьезно. Они такие надутые, напыщенные. У них там от 50%. Дорогие друзья, это официальная версия. Неофициально можно и от 20, от 30% и даже от 10% от стоимости коттеджного поселочка. От именно непосредственно покупаемой площади, да, то бишь, э, таунхауса или дома, да, можно разговаривать и вести разговор о покупке непосредственно Монтевиль-Вилладжа. Видите, все строится капитально на данный момент. Домики у нас на сваях, как положено. Реально делаются сваи. Это делается для чего? Делается для того, чтобы все было безопасно. Безопасно. И Естественно, домики не уползли и стояли прочно, надежно на долгие годы для того, чтобы радовать вас, ваших близких и ваших пра-пра-пра-пра-пра-правнуков, -пра чтобы все это удовольствие стояло. Вот, видите, да, я пальцем тыкал показывал, что он строится, вот он строится. Давай посмотрим по опорным стенам. Вот они поднимают арматуру туда, сейчас наверх. Технология строительства монолитный каркас с блочным заполнением. Что по, по опорным стенам? Смотрите, вообще все капитально опорно... Много-много такие большие стены поднимает, Я прям не знаю, сколько там метров внизу Я боюсь даже туда спускаться Руют они вниз до аргелита Потом бурится свайное поле э, Делается плита И вот далее поднимаются уже наши на непосредственные дома Вон они арматуру поднимают Так, я сейчас залезу в один из домов В третьем ряду снизу вверх Проходим, да, Монтевиль Виллаж наш. Минимальные площади, которые здесь можно приобрести, это у нас, сейчас расскажу, 80 квадратных метров, максимальный 400. По видам, да, надо же понимать, что у нас тут по видам. Видно, а по видам видно у нас, если вот так пройти, видно здорово, видно, видно море. О, уходить нафиг, тут лучше не лазить. Это я пошел, а мне там сказали Кирпич башка попадет, в общем все как обычно Видите, да, следующие домики тоже у нас уже Поднимаются, строятся и в принципе Даже во все стороны хорошие виды Цены от 140 о, да, Ладно, дорогие друзья, для вас от 130 тысяч рублей За квадратный метр Но в целом в целом, домики интересные. Как вы успели заметить, растут, строятся, и срок окончания строительства всего коттеджного поселка – это второй квартал 2023 года. То есть, грубо говоря, к июню месяцу, ну, грубо говоря, да, у нас все эти домики будут завершены, возведены и построены, само собой разумеется. Застройщик обещал, значит, сделал. Так, что мы делаем дальше? КП Монтевиль – это закрытый коттеджный поселок бизнес-класса с эксклюзивной архитектурой. Вон они, да? Внешне это монолитный каркас с гипсоблочным заполнением. У проекта исключительная локация. Короче, тут будет бассейн, у нас, да, на самом деле у нас здесь будет бассейн, коттеджный поселок будет закрытый, охраняемый. А на территории никого лишнего не попадет, потому что будет сидеть серьезный мужик типа охрана комплекса. И сейчас я показываю, как уже будет, будут выглядеть сами домики. То есть в готовом варианте. Какова у них отделка, как они смотрятся, как они выглядятся. В общем, как-то так, дорогие друзья. Вот мы подходим и мы видим... Что мы видим? Видим вот примерно... То же самое. Помните вот эту вот большую еще толстенную опорную стену? Вот она была, то же самое. Я, короче, вот так вот ты пролазил, да. Видите, домики у нас из вентилируемого фасада очень качественные. Есть возможность заказать ремонт от застройщика. То есть, вот такие купили дом, а потом такие думаете, да, ну, нафиг, это еще вот это, с ремонтом колупаться, возиться, долбиться. я закажу-ка полностью все целиком. Закажу-ка я себе ремонт под ключ, потому что, ну, мало ли, вы вдруг из другого региона, и вам вот, ну, нафиг оно надо, вот это колупаться, там делать всякие ремонты. Ремонт, и Вот это непонятно, что вы, вы проще, грубо говоря, оценили смету, сделали, и все ништяк. Так, вот этот домик, видите, вот так же застройщик вам будет делать и брусчаточка, территорию, как и здесь сделано. Здесь у нас ливневая система, перим, перим, перим и там вот сбоку. Вот они, домики, вот так вот и смотрятся с обратной стороны. Так тут красят. Да, вроде бы нормально, уже высохло. Вот так вот они смотрятся. А, а что, давай-ка я вот сюда развернусь. Видите, да? То есть можно купить пополам, разделить домик, это как таунхаус, а можно купить таким образом, чтобы полностью весь домик целиком. Домики строятся по последнему слову техники. Конечно, шаурумчик, тут аля, у нас здесь есть. Но я сейчас покажу вот вам первый этаж в черновой. Вот он. Видите, лестничный марш направо. Здесь у нас еще одна комнатка. Ну, на самом деле он идет в два этажа, просто на второй этаж смысл подниматься, там все то же самое. И вот первый этаж точно то же самое. Короче, 40 квадратных метров, вот мы их видим, грубо говоря. тарам пам, -пам. тут санузел, все дела, комната раз. Тут, если разделить пополам, комната 2. И тут еще вот она кухня. И вот у нас везде вот такие стеклопакеты, само собой разумеется. Вот, которые открываются И вот такой вот вид вы видите на море На море вид видите? Он есть, дорогие друзья Если вы его не видите, это не значит, что его нет Он есть Так, давай теперь покажу То же самое первый этаж на втором этаже Говорю же, вот то же самое Да, вот видите, наверх поднимаетесь И у вас там то же самое на втором этаже Давайте-ка теперь Сейчас мы по коммуникации, если что, центральные Сейчас мы поднимемся, что поднимемся, блин, заходим на первый этаж и посмотрим, что, как оно там сделано. Вот мы заходим, типа шоурум, типа шоурум, ох. Так, вот здесь, видите, просто это закрыли подъем на второй этаж. Ну, он есть. Это не значит, что его нет, но он есть. Видите, вот это типа а-ля шоу-рум. Примерно можете себе представить, как она будет выглядеть, когда она готова. Вот, представьте, что это вот у нас у вас справа кухня. Здесь у вас комната. Может, это просто кухня-гостиная. То же самое, как там у нас, грубо говоря, вот еще одна комната, да, вот такая большая, светлая, красивая, хорошая. Ну и, в принципе, что хочется сказать. Без санузла, естественно, никуда, потому что обделаться никому не хочется. Вот он, у нас санузел тоже все мастерски помещается. То есть, это примерно, вы прикинули, как мы можно распланировать первый этаж. И снова возвращаемся вот сюда. Это подъем на второй этаж. Вы можете подниматься, можете не подниматься. Ну и, как говорится, вот он непосредственно сам коридор. Вид в обратную сторону. Вот такой вот он. В принципе, планировать можно все как угодно. По причине того, что эти домики у нас сдаются в свободной планировке. И поэтому вы, как говорится, хозяин барин, как хотите, так и воротите. Самое главное, звоните номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима, Дима ЮДВ. И вот так же будете жить, дорогие друзья, в коттеджном поселке монтевель Виллаж. Вот так вот внешне, видите, по макетику домики, в принципе, точно так же выглядит, как и вы видите вживую непосредственно. Будет бассейн, еще раз говорю, множество парковочных мест и тихая, прекрасная, приятная атмосфера загородного сочинского э Дома, частного индивидуального жилого дома. Так что, дорогие мои друзья, пишите, звоните, обращайтесь, не стесняйтесь. А я сейчас, дорогие мои, пройду и покажу вид сбоку, еще раз на наш коттеджный поселок. И вы представите, как э, вы здесь живете, жить будете и как вы его купите. Еще раз говорю, здесь есть могучая, беспроцентная, сумасшедшая рассрочка практически до окончания строительства. А до окончания строительства, извините, всего-то полгода до завершения окончания строительства всего этого коттеджного поселка. Еще раз говорю, ваше счастье, ваш индивидуальный жилой дом в городе Сочи, он не за горами. Смотрим еще раз вид снизу на наш коттеджный поселок и звоним мой номер 8-918-880-07-47. Жду вашего звонка, дорогие друзья. Не забываем комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока. Увидимся.